Мы заработали 300 тысяч рублей. О, вот, вот в вот, этом, вот конечно, да? Да. А, круто, классно, классно, Внимание. классно. вау. Что? Ну шо ж, так вот, звоним Борисовичу, Это мой лох. Звоним. Такс. Борисов, привет. Ты лох. У нас уже 300 к есть. Чёрт. Нет, нет, нет, только не это. Чего? Да ты издеваешься над нами. Ему нужен миллион долларов. Вот как мы их ему достанем, как? Долларов. Ах, ты крысюк тупой. Долларов. Да, долларов. Это же... План это же нужен план Б, чувак, нужен план Б. Мы просто так это не заработаем. Не Опять думал. мне звонит. О, мне звонишь. Алло? у нас есть всего неделя а! что это за страшная штука а это для твоего кота старая штука которую ты его кормишь Ага. Uh -huh. она так меня испугает как ты такую штуку с мастерью. это профессионал uh -huh. ну, чувак реально нужен план б пошли из него мы ничего не сможем uh -huh. Ну что же делать Паша, у, тебя есть нога. у меня есть друг. Он программист. Хакер. Хакер. Он глаз ⁇ т. Программист и хакер одновременно. Угу. В принципе, нормально. Говорить, ну, в принципе, чувак. Идем к нему.